Конференц-зал для встреч дирекции компании. Здесь проходит в том числе общение с российскими филиалами и представителями бизнеса на местах. Микрофоны выставляются в зависимости от необходимости. В зале есть все, что нужно для полноценного общения с удаленными абонентами. Отчетливое звуковоспроизведение, видеоконференц-связь высокого уровня, удобная коммутация. На столах установлены лючки с розетками и портами. С их помощью к системе можно подключить любое мобильное устройство или ноутбук. Оно будет распознано автоматически и через несколько секунд станет частью общей системы. Для того, чтобы подключить ноутбук, задействуется HDMI-разъем и сетевой кабель. Каждый может прийти на конференцию со своим компьютером. Это интерфейс системы управления конференц-залом, на который выведено управление различными устройствами, представленными в этом конференц-зале. Управление питанием. Управление источниками видео, управление источниками звука, управление организацией конференц-системы, рабочее место оператора. С помощью данной системы управления можно управлять работой конференц-зала с любого места. Поскольку у нас в конференц-зале есть различные источники видео, для того, чтобы можно было удобно и оперативно переключаться на вывод этих источников на наш экран, сделано ну, что-то типа матрицы переключения. То есть по горизонтали у нас указаны источники нашего с вами видеосигнала. Это ноутбук, камера. Виоконнект и некий резервный источник дополнительный, который можно подключать. Ноутбук, который принесли, не знаю, планшет, любое устройство. И по вертикали это у нас, соответственно, устройство отображения этих видеосигналов. То есть мы можем выводить, соответственно, с любого из источников сигнала на любые устройства отображения. Устройство отображения это у нас с вами проектор, это мониторы стола, как дублирующее средство просмотра и ну, некий резервный выход, опять же, для того, чтобы мы могли, например, подключить какие-то дополнительные мониторы, экраны, если это необходимо. То же самое мы можем, соответственно, с помощью системы управления регулировать громкость, и чувствительность микрофонов, громкость, которая выходит с ноутбука, громкость презентации, в систему управления заложено автонаведение камеры на говорящего, и пресеты позволяют быстро отстроить работу камеры по нажатию кнопки микрофона.